Ну, мы очень рады, что у нас появился такой замечательный сайт. Вот вам, вот, подошла презентация. Теперь у каждого, наверное, есть место, где можно выкладывать свои истории, рассказывать о своей жизни, о себе. Не знаю, с примерами можно брать, не знаю, псевдоним, кто стесняется. Но мы на самом деле советуемся не стесняться, быть открытыми, доверять своим людям, близким, родным, родственникам. Мне кажется, что человека, который... Ну, стесняется своей ориентации для того, кто он является по жизни, многие люди, как бы, если он будет считать, что у него есть какой-то недостаток, либо ущерб, либо то, что он может скрывать, либо это как-то его принижает среди других людей, то его окружение будет считать примерно так же. То есть, если человек чувствует себя ущемленным, то его будут, наверное, и другие ущемлять. А если он заявляет о себе открыто, то есть с гордо поднятой головой и никак. Не принижает, не принижает себя, то, наверное, такое будет отношение у него и к обществу, сначала в кругу семьи, потом, возможно, в учебном заведении, на месте работы, ну и так далее, все выше и выше. То есть чем выше мы поднимаемся, чем выше мы голову держим и открываемся этому миру, тем мир тоже будет открыт в нашу сторону, потому что, ну, улыбка всегда, встречает улыбку, то есть, это, наверное, с детства, с детских мультиков еще известно. И не нужно бояться, то есть, то, что ты будешь как-то осмеян или... Ну, тебя будет кто то унижать. Человек должен быть собой, это в первую очередь. Я знаю точно, что несмотря на то, что другие страны, они как-то делают шаг назад в принятии, наверное, нас, людей с нетрадиционной ориентацией, я очень рада, что Молдова все-таки двигается вперед, двигается к лучшему, то есть постепенно, постепенно, с принятием закона, с появлением сайта, Будут больше, наверное, акций, нас будут понимать, нас будут принимать. И главное, чтобы больше людей узнавало о нас, кто мы есть, что мы просто такие же люди, которые любят, хотят быть любимыми, хотят, чтобы к ним относились как равно. Просто быть собой, не бойся никаких трудностей. Всегда найдутся, найдутся люди, которые тебя поймут, примут таким, какой ты есть. И, и надо... как стесняться какой-то ориентации вот главное не закрываться перед миром наверное ну знаю что все изменится к лучшему каждый найдет своего человечка который будет рядом да просто будь сильным и будь собой